Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Мы опять в небе, и мы сейчас над заповедником Веркор. На разрешенной высоте здесь можно летать выше 300 метров над рельефом. Сейчас, смотрите, у нас значительно больше, чем 300 метров, поэтому никаких проблем. Все абсолютно в рамках ненарушения воздушного пространства. Так, и теперь я хочу вам сделать маленькую экспедицию позорить в заповедник Уверкор, потому что это очень красиво и это видео будет безмонтажным то есть как оно сейчас все будет так и будет, я планирую облететь заповедник вокруг, прийти в эту же точку и встать на набор в том же месте, ну, где я его сейчас набираю то есть такой полный цикл ну не знаю, буду ли я снимать как я набираю допром, где это достаточно долго я думаю, что вам интересней как говорится, самый эгегей ну а пока мы начинаем этот эгегей закрыл окна минус и вот так мы в пикировании разгоняемся до скорости 200 км в час. И пока мы двигаемся в скале Кошачий Зуб, который вы сейчас увидите. То есть Сейчас первая остановка нашей экскурсии это скала Кошачий Зуб. К сожалению, она сейчас прямо по курсу вам не видна. Она видна в заднюю камеру, я надеюсь, что она снимает. Сам заповедник очень красивый. Здесь, наверное, как-то можно ходить, гулять и так далее. И для планеристов он очень дружественный тем, что разрешенная высота 300 метров. Поэтому лично я очень уважаю этот заповедник и искренне стараюсь никогда не летать ниже. Потому что есть заповедник экран, заповедник Меркантор, а там тысяча метров над рельефом. То есть, поэтому здесь у нас прямо вот, видите, мы летаем вообще никак не нарушая воздушное пространство. Несмотря на то, что мы достаточно низкая, 2.300. Но над землей, чтобы вы понимали, сейчас вот я вот рисую. Достаточно высоко, чтобы чувствовать себя хорошо. А так мы вышли, прошли уже платы. сейчас выходим в зону, где... Моя, моя идея какая, сейчас впереди плата э, скала кошачий зуб я сейчас попытаюсь под облаками немножечко дельфинчиком пройти сейчас я снижаю скорость к сожалению это увеличивает длительность видео, ты форточку закрыл у тебя форточка закрыта? да хорошо, увеличивает длительность видео но зато мы реально красиво пройдем над кошачьим зубом Оп. и можно показать вам Гренобль, вот там на горизонте он меня поднимает немножечко хорошо Это вся энергия нам нужна на горизонте вон он виден Гренобль. до него недалеко мы много раз в него детали. такая достаточно стандартная экспедиция видите я нахожусь сейчас вот в этой точке а сама сам кошачий зуб заповедник но вы видите что он высокий окружен как он так правильно так сказать ну то есть под ним у него края обрывистые и высота там порядка 200 метров и мы пойдем на его дальнюю часть выскочим за пределы заповедника пройдем на практически на уровне вершины я там до 200 разгонюсь и после этого по краю заповедника пойдем обойдем весь заповедник и еще раз выйдем на западную стенку и там наберем высоту вот такой план экскурсии она где-то минут на 10 я надеюсь если что-нибудь случится какого-нибудь нехорошего перед тем как я начну разгоняться вот вам еще вид на вот это вот гряда она идет как раз до гренобля по ней очень удобно летать на парапланах парапланилисты ее очень любят ну что ж а мы начинаем агегей видите высота здесь достаточно большая поэтому я не нарушая боку, прохожу у меня у вас скалы кошачий дух. вот вам скала как она выглядит И двигаюсь вот туда, на краешек нашего заповедника. С правой стороны как раз э, вот это узкое местоплата, по которому мы пересекли, э, соответственно, веркор. Вот как мы на картинке выглядим, видите, мы уже вне дне зоны. И нам нужно сейчас перебраться на вот ту стенку. это будет весело. Не знаю, как мне удастся или нет, но мой план такой. Считайте, что это почти прямой эфир. Мало того, я пишу на тот же iPhone. Так, и я сейчас смотрю, что... Так, если я таким курсом пойду, как раз я по самому краешку заповедника и приду. Вот, видите? Соответственно, я сейчас разгонюсь и вот здесь по елочкам впереди по курсу вам пролечусь. Очень красиво. Постараюсь, по крайней мере. Видите, по самому, по самому краю мы летим. Но зато мы можем лететь ниже, чем 300 метров. И это очень красиво сейчас будет. Я смотрю на карту, что я ничего не нарушаю. Тоже же не хочется бежать наших коллег Видите, карта у меня желтым вот мы выскочили теперь вот здесь я уже могу прижаться вправо подворачиваю и проскочить по елкам опять же карта и вот здесь можно по елочкам пронестись по самому краешку по елочкам, по елочкам, по елочкам, по елочкам. Вот вам какая красота. По самому краешку. Отворачиваю здесь. Ну вот так и летим, друзья. А, вот, наверное, стоит красоту вам показать слева. Вот она, какая красота внизу. Вот вот в этот городочек, который внизу можно приехать, посмотреть, как там красиво. Потом есть очень красивый городочек на плату, он расположен. А здесь, сбоку, я сейчас обхожу. Вот это тоже заповедник. Мы тоже здесь не можем летать. Поэтому я плетаю его сбоку. Вот смотрите, какие красивые елочки, какие красивые домики. Видите, у меня внизу вот высоты-то достаточно. Вот оно как выглядит. Поэтому, чтобы просто никто не говорил, что волк тут хулиганит и нарушает воздушное пространство. Вон, смотрите, какие внизу. Вот эта деревенька очень красивая. Если вы здесь будете, Категорически рекомендую к посещению. Но ну, очень красиво. Все в дорожках. Все в всевозможных тропках. Вот эти скалы, куда вот крыло правое показывает. Очень живописные. Вот туда забраться. У нас поток откуда-нибудь возьмись взялся. Ну давайте крутнем разочек, что ли. Ух ты шьё! Такой сильный. Я на него не рассчитывал, мне не нужен, потому что я хотел ему показать набор там снизов. Ну ладно, потрачу высоту, сожгу ее в топке скорости. Так по крайней мере по нарабочку вам такой вот сплочу. Эгигеи. -э -э -э -э. Оп. Да и поток, в общем-то, так себя. Хотя облако, которое нас тянет, вот оно. Поток, в принципе, не так. Чуть-чуть вот я еще. Не ну, хватит мне. Ну больше не надо, а то ролик затянется. Видите, друзья на какие жертвы приходится идти пилоту, чтобы даже потоки не брать приходится. Вот идем по краю, здесь мы прыгать не можем, здесь как раз тоже через это хребет, который вы сейчас наблюдаете, это собственно, тоже заповедник, вот он, смотрите вот. Поэтому я его обхожу сбоку, дабы не нарушать. Но вот зато как красиво здесь. И когда я его обойду, я могу по правому краю на ветреного по всем скалам промчаться. И вот это будет эгигей. Вот сейчас, друзья, начнется полный эгигей. Потому что я даже не знаю, будет работать склон или нет. Но по моим расчетам должен работать. Ветер не на него. Ветер с правой стороны, со стороны крыла. То есть я сейчас не в ротор. Но судя по облачности, склон достаточно практически был прогрет. И, в общем-то, наверное, работает. Вот и мы идем, сейчас я увеличу Вот мы идем по самому краешку Оп. Пещерки всякие Очень красиво сейчас будет Но опять же все это на скорости достаточно высокой Я не, не, не хочу здесь высоту набирать Я знаю что дальше будет сильнее Поэтому вам, Хотя, что, можно и повыше Там домик очень красивый наверху, смотрите Видите, крыло показывает домик. Рядом, значит, с ним озеро такое, пруд, в котором будут, берут воду. Я даже не знаю, как туда затащили все для озера, потому что все очень обрыстое вот здесь. Вот так. Далее у нас в нашей программе пещеры по правому борту. Экскурсия у нас интенсивная, друзья. Оп! Смотрите сейчас трясти будет ох трясти меня сейчас будет друзья ох вот они пещерки В такую бы залезть и посидеть посидеть капельку сейчас было бы как весело ну и начинаются елочки сейчас елочка по елочкам нас будет вытаскивать вверх О-о-о. По самому краешку мы идем. О, смотри, какая пещера внизу. Сейчас я нырну вниз. О! Вот так вот. Ах ты шьё! Как тащит вверх. Сильный поток. Вот так вот, друзья, вытаскивает меня. Я вам вот это все внизу хотел снять, но не могу. Слишком высокой скорость. давайте хотя бы... Сниму вам одинокую скалу сейчас я камеру вперед передвину вот видите скала торчит которая практически прилеплена прилеплена к рельефу вот она я сейчас делаю разворот 180 градусов как раз на его с другого ракурса лучше увидите сейчас немножечко пройду вперед ну как мы идем видите идем рядом со скалами Вот она скала сейчас хорошо видно. Видно, что она отделена. Да, отсюда не очень-то видно. Ну ладно. Значит, будем повторять сейчас. Я все-таки обязательно покажу эту скалу. Делаю крен побольше. Может на хрень побольше будет видно получше. Оп! Ладно, я сейчас отойду от склона. Чуть снижусь. Тем самым. Заодно вы посмотрите на весь этот склон более таким красивым взором. Во. И вот эту красоту видно с города Ти, где мы покупаем шампанское. У нас была экспедиция в город Ти. Смогу я эту скалу показать вам? Смотрите, вот она. Вот, и видно, что она отделена. Вот она, О с таким ракурсом. О! Видите? Какая красивая скала? Все. Вот на этой оптимистичной ноте я продолжаю дальше движение по рельефу. Вот, как выглядит картинка на навигаторе. Я иду параллельно вне зоны. Зафиксирую вот так. Трясет ужасно. Ну безмонтажное видео, что вы хотели. Настоящая от души с огоньком, оп, и видите, как меня здесь энергично поднимает, какая-то пташка нам показывает, где нет потока, потому что крыльями не машут, но и не набирает, прямой летит, все, вот. То же самое место, с которого вам начинал экспедицию. Видите, только мы здесь немножко... Оп! Вау, как круто! Оп! Смотрите, как это красиво! Фантастика! И посмотрите, какой я ювелир, друзья. Вот как это выглядит на экране. То есть я не попадаю еще в заповедник. Видите, как красиво скручено на самом краешку заповедника. Оп. Ну и дальше скучный набор высоты. Я сейчас должен центрировать этот поток, потому что у меня сейчас то плюс, то минус. Я больше вращаюсь для того, чтобы вы еще немножечко получили вот этот взгляд на всю эту красотищу. Ну, хотите, я могу промчаться в обратную сторону еще разочек. А, и заодно покажу домик. То, что смысл, если я сейчас набирать буду, наверное, смысла никакого. А вот пролететься еще раз уже повыше. Это, наверное, будет красиво. Без фанатизма теперь, соответственно, не жмусь к скалам этим. Прохожу просто красиво. И сделаю вам победную спираль над домиком. Я называю этот домик «Живущий в конце цивилизации». Потому что это... кстати, в таком домике жить? На вершине этого склона, наблюдая закаты потрясающей красоты. Кстати, закаты потрясающей красоты, можно наблюдать. Вот он, город Див, в который мы ездили. Есть там ролик на канале «Экспедиция за Шапанским». Нелетный день в Провансе. Вот туда мы ездили. Из этого города. На чем он примечательен? Тем, что, смотрите, видите, здесь такой хитрый рукав. Воздух сюда затекает, ну, как бы подогретый после вот этих хребтов. Этот, этот город не сильно терзает мистролем, еще чего-то. То есть То Здесь куча нюансов аэрологических. То есть, он, видите, и долина Рона справа расположена, по ней течет очень сильный ветер. И по левую руку долина, которая идет из Гренобля, тоже течет по ней очень сильный ветер. А в городе Ди получается микроклимат, который позволяет выращивать виноград, который ну, имеет достаточно там приличное содержание сахара или еще что-то там. В общем, из него делают, ну если бы это было в шампане, было бы шампанское. А так это называется там Клэр Ди, в общем, очень вкусная штука. Категорически рекомендую. Вот мы идем параллельно. видите, вот граница заповедника. Двигаемся параллельно, не нарушая ничего. Внизу мы были, ну, скажем так, ближе к склону, просто потому, что э, склон все-таки под каким-то углом идет. И естественно, что мы были ближе к рельефу. Вот эти еще пещерки. Прекрасные. О, да, я сам в шоке от такого вида. Каждый раз летаю здесь. Эть! Ой, какой поточище. Каждый раз пребываю в восторге и Вот этот затерянный мир, смотрите. Видите? Видите? Красиво? Ну и я сейчас облечу вот этот вот выступ с другой стороны, потому что отсюда, видите, до домика далеко. А? Что там? Ага. До домика далеко, поэтому мне хочется вам показать его во всей красе. Я облечу вот этот вот выступ заповедника и подойду с другой стороны стенки. По ветру вроде как не должно меня зажевать. Но если зажует, то я на достаточной высоте я повторю маневр, обойду еще раз этот мысль, призмусь скрипту, наберу. То есть, как вы видите, да, у планера достаточно большая свобода летать так, как ему нравится. Да, и мы эту свободу активно используем. Так, вот я на краю уже выполняю вираж. Вот конец крипта как это все красиво. И с другой стороны, друзья, будет намного красивее сам рельеф. Вы сейчас увидите такие скалы, как бы чуть отделенные от основной группы. Прям потрясающий будет вид. М -м, смотрите. Вот как это выглядит. Ну и скалы, видите, ответственные, поэтому я могу поближе к ним подойти и, соответственно поближе подойти к домику минуса у меня жуткие минус 5 метров в секунду ничего не сделаешь для глубоко уважаемых любителей лед видов спорта Оп. ну где тут домик вот он смотрите на краю земли вот этим в таком месте жить это же просто фантастика так, ну раз пошла такая пьянка режь последний огурец давайте я вас свожу еще красным скалом в грудину тоже я практически здесь никогда не был так низко но знаю что выберусь поэтому могу себе позволить Залететь сюда. Вау. Вот какая скала красивая. Видите? Вот вам вся панорама. Ю -у -у. Ю -у -у. Ну, вот. О. Низковатенько, конечно. Стенка вот это действительно... Ну понятно, что если одна стенка работает, а другая не работает. Поэтому просыпался я, будь здоров. Но зато я могу вам показать вот эту стеночку. Мы сюда прилетаем иногда, когда осень, когда все вот эти вот деревья на верхушках вот этих скал, они подергиваются таким желтеньким, красненьким. Он совершенно потрясающе смотрится. Просто реальный восторг. Тоже идем по самому краешку. Это вот то, что мы летим сейчас, мы не в заповеднике. Мы в таком мешке. О! Вот вам еще потрясающий вид. И вот вам еще какой-то высокогорный домик. Оп. А я сейчас буду здесь где-то искать место, чтобы встать в набор. Вот, смотрите, дорога, вам сюда надо, мне кажется, вам сюда точно надо как-нибудь приехать и потусоваться. А? Как вы думаете, уважаемые любители летных видов спорта? Так, ну на этой оптимистичной ноте надо мне завязывать, а то я сейчас как-нибудь тут и приземлюсь. Надо мне искать какой-нибудь поток получше, поприличнее и выбираться. Но то, что выберусь я, вы, надеюсь, не сомневаетесь Поэтому на этой оптимистичной ноте Я бы хотел, наверное, возьму управление 150 по прямой да. выйдя на ту сторону, я потом прижмусь к скалам Выберемся да. ага, Держи 150 да. а, Друзья, простите за ролик без монтажа Летаю каждый день Летаем мы в районе по 8, 8 часов Практически не остается времени ни на что а, Материал мы складываем 54 байтную накопительную штуку Чтобы монтировать всю зиму Всю осень прекрасные ролики а пока вот так без монтажа зато от души понимаете вот как вы видите как оно происходит на самом деле я не знал ни одного хода вперед что будет мы набрали высоту я посмотрел что возможно классно слетать ну и вот я для вас слетал так что как это Гей, до новых встреч пишите отзывы как вам нравится потому что это самое мотивирующее что есть то что вам нравится люди там, как я уже говорил как-то водитель трактора 160 написал, слушайте, я вот э, не понимаю, зачем мне это, но смотри, улыбаюсь. Так что, чтоб вы улыбались, друзья. До новых встреч. Эгегегегей. Сережа, давай правее. Да, направо, вот так по границе заповеднику. Вот таким курсом, да, проходи и выйдем на тот склон, под облаками наберем. Нет, сначала мы наберем так, чтобы заповедники не нарушать, да. Хорошо, Можно? Давай. ты заслужил друзья как это пилотирует как бог на пятый день полетов уже гоняет вот по таким склонам очень полный рок-н-ролл поехали направо да? Да, направо да уже за границей заповедника уже здесь можно